Дамы и господа, уважаемые партнеры и все члены большой семьи Фуху, здравствуйте. Очень скоро мы отметим 13-ю годовщину нашей международной деятельности. В этот особенный день я лично от себя, а также от лица корпорации Фуху, -Хо, хочу от всей души поблагодарить вас и поздравить с этим важным событием. Я благодарен вам за упорную работу на протяжении этих 13 лет. Благодаря нашим общим усилиям, бизнес флухов пришел более чем в 80 стран. Во всем мире было открыто 1300 офисов компаний. Мы принесли здоровье и красоту 10 миллионам людей, тем самым сделав значительный вклад в здоровье людей, как находящихся рядом с нами, так и всего общества. Я искренне благодарен вам за все это. В то же время я поздравляю вас с этим праздником и желаю вам достичь еще больших успехов в новом году. 2020 год станет для компании Фухо годом борьбы, годом FENDOW. В этом году у нас есть только одна задача, а именно работа в стиле FENDOW и построение новой рабочей модели 1.3.5. Что это значит? Один – это один лидер, три – это три требования, пять – это пять регулярных действий. Я надеюсь, что благодаря совместным усилиям наших лидеров и директоров филиалов мы успешно внедрим эту новую рабочую модель, что позволит нам непрерывно улучшать показатели нашего бизнеса и знакомить с нашей продукцией все больше и больше людей. 2020 год – это неординарный год. В самом начале 2020 года в некоторых районах Китая произошла вспышка нового коронавируса, вследствие чего многие жители этих районов заболели пневмонией. Компания Фухо первым делом оказала помощь охваченным эпидемией регионам. Мы закупили защитные маски в Китае, Японии, Литве и отправили их в районы бедствия. Но, конечно, этой помощи недостаточно. И я призываю всех членов нашей большой семьи Фухоу приложить немного усилий и сделать посильный вклад в борьбу с этим бедствием. В начале 2020 года мы потребовали от всех наших сотрудников принимать эликсир «Феникс» для того, чтобы укрепить иммунитет. В настоящий момент еще не найдено эффективного лекарства от нового вируса, поэтому единственный способ заключается в укреплении иммунитета и повышении сопротивляемости организма. Поэтому в первую очередь мы попросили наших сотрудников, работников предприятий, сотрудников исследовательского центра в это время принимать как можно больше эликсира Феникс для того, чтобы уберечься от заболевания. Также я призываю и всех наших партнеров максимально использовать нашу продукцию для укрепления организма. Несмотря на то, что в других странах случаи заболевания еще немногочисленны, нам не стоит забывать о нашем здоровье и важности укрепления организма для того, чтобы сохранить здоровье и красоту. В Новом году я очень надеюсь, что никто из наших партнеров не забудет о нашей первоначальной цели ⁇ распространить культуру поддержания здоровья Яншен. Подарить каждому жителю планеты возможность здоровой и счастливой жизни. Усилия работников наших предприятий, сотрудников исследовательского центра, административной команды, как и прежде, сосредоточены на том, чтобы предоставить нашим партнерам и потребителям из разных стран самую качественную и эффективную продукцию. Благодаря нашим усилиям сделать мир лучше. В заключении, я желаю всем нашим партнерам здоровья, красоты и счастья. Спасибо за внимание.